Пришло время исправить то, что Эти совершил с нашим миром. Тьма приближается, но не бойтесь. Энхасад очень сильна. Она защитит нас. Здравствуйте, с вами Розе. Это был мой последний замер, потому что не вижу смысла. Сами можете видеть 30 уровень, легко стоит. Ну как легко? Затраты банок. Разница в левеле очень большая. Тут 64 уровни мобов. Из-за того, что у нее только зеленые скиллы и нет синих. Если был бы снежный шторм, это бы уже меняло совсем дело. Просто буст по коллекциям, он всегда будет решать. Если вы выбираете купить какую-то вещь, или закинуть в коллекцию, это защиту, весь урон, там ближний урон, смотря кем вы играете, точность, там урон с тихиями, это тоже плюсуется, то всегда закидывайте в коллекцию, закрывайте колы, ну, по возможности. Я не говорю, что нужно там весь урон плюс один добавить, будет стоить 3000 алмазов, конечно нет. Всегда мониторьте коллекции, потому что коллекция это основной буст персонажа, который очень влияет на все, на ваших альтов, на вашу игру в целом. Задайте себе вопрос, ради чего вы играете. Если вы играете, там, догнать какого-то донера, стать топ-пвп, то... Вам, естественно, нужно донатить. Но если вы хотите попвпшиться с разными твинами, просто, ну, для начала, чтоб... что такое Lineage 2 Mobile, это социальная игра. Ну, если вы будете в соло играть, вы там докачаетесь до 60 уровня и забьете. А если вы будете в клане, вот почему я держался за топ-сайт. Потому что ту информацию, которую они давали по игре, вы не узнаете. Ни у одного стримера вам не расскажет об этой игре больше, чем топ-сайт. Это закрытие кол, это какие вещи, все просто, вы все узнаете. У них там прям есть разделы, где они скидывают разные формулы там. И когда идет вот этот живой разговор, оно намного ты быстрее понимаешь игру и вникаешь в нее. А если я буду вам рассказывать, я вам там хочу донести одну информацию, то что буст по коллекциям больше решает, чем вещи на персонажа, то персонаж 32 уровня стоит на локации, где 64 уровня И Луа 3 тут не слабые мобы. И на персонаже только посох Десперион и агатеон Магнус. В прошлом видео было на персонаже 52 уровня. Получается из-за того, что большой разрыв между уровнями мобы и персонажа, то мне нужно 150 точности, чтобы тут себя комфортно чувствовать. Ну, примерно где-то попадает. Каждые два и 3 мажет. Просто Lineage 2 Mobile, она офигенна тем, что тут всегда будет жить рынок. За счет того, что есть алхимия. Вот я создал альта еще одного. на Это аккаунт Розе тот же. Для того, чтобы ходить в данжи. Групповые. Но мне нужен 50 уровень, естественно. не получать плюшки с этого данжа. Я потратил 400 алмазов на это. Печать наследника приобрел. Но если бы это мне не нужно было бы я б э это видео не вышло. Я просто запил бы на ваши комментарии. То, что вы там пишете, как мне быть, что мне делать, я. Ребята, бездонатные игроки должны иметь хотя бы по 4 мульта. Это персонажи, которые будут 24 на 7 фармить вам синьку. И вы будете крутить на них алхимку. Или передавать через аукцион на основу эту синьку и будете на основе крутить. То что по-другому никак. Очень много размышлял над тем, что коллекции, вот коллекции, к примеру, стоит ли мультов оставлять на вот, 130 алмазов, да? видимо, эта книжка дорогая, групповое лечение, потому что не видел, чтобы эта книжка доставалась с алхимии, и она выбивается только Самуэль, сацептор ядра. И пятый этаж крумы. А там мало кто стоит, и вот из-за этого она дорогая, целеобразная, оставляет вина. Вот. Но это можно рассуждать миллионы раз. Я не хочу ходить вокруг да около, потому что много людей разжевали. И уже не знаю, я лучше их не расскажу. И я не хочу что-то выдумывать. Просто как бы играю в удовольствие, пока мне нравится. Лучше просто Lineage 2 mobile на данный момент. ММО онлайн игр я не вижу. Она интересна тем, что тут есть просто банально общение. Без общения тут ты далеко не уедешь. Ладно, ребят. Это мое последнее видео по ошибкам новичков. Возможно, если еще что-то такое интересное найду, записать. Я запишу, конечно, но вы сами уже увидели, поняли, что насколько важен буст персонажа. Ладно, с вами был Розе. Всем до новых встреч. Еще увидимся.